Пришел мужик в бар, заказал себе кружку пива, попросил счет. Бармен ответил, 27 рублей с вас, господин. Мужик, не задумываясь, достал по рублю мелочи и швырнул в бармена. Бармен покраснел, но ни слова не сказал. Собрал всю мелочь с пола и положил в кассу. На следующий день приходит этот же самый мужик и заказывает, Снова кружку пива. Бармен снова отвечает. «Двадцать семь рублей!» Мужик достает из кармана 50-рублевую купюру. Бармен думает. «Вот и теперь наступил мой момент расплатиться с тобой». Достает мелочи по рублю 23 рубля. И швыряет со всей дури в этого мужика. Мелочь рассыпалась вся по полу. Мужик так слегка опешил.